Всем привет, дорогие друзья! С вами Маджик 200 и сегодня будет очередной туториал по двум вещам. Первая вещь это будет это будет песочная пушка, а вторая вещь это будет батут. Батут будет из точнее, связан с ТНТ. Ладно, давайте поступим к постройке. В принципе, я решил начать с батута. Вот такой вот батут у меня получился сам. Я его сам придумал, он получился вот такой вот компактный. И э, вот, в принципе, как он действует. Мы просто прыгаем в эту воду, нажимаем на, реч... Ой, на кнопочку и ждем. Вот, как видите, мы подлетаем, но советую делать, это в одиночку это лучше делать или рядом с водой. Давайте приступим к следующему. Вот так выглядит сама песочная пушка. Как она действует? Нам нужно лишь поставить сюда песочек и поставить сюда снести. Теперь нам просто нажать на кнопочку и ждать.